Здрасьте. Здрасьте. А что, это те самые вышки 5G, да? Нет. А что это такое? Это обычная сотовая связь. Сох? А как 5G выглядит? А мы, мы сами их не видим. А что для обычной сколько этих много солдов-то? Да. Так много же людей, они не справляются. У них же тоже есть определенная нагрузка. Этот трафик большой. А вы в какой-то компании специально? Мотив. Мотив. Обычный мотив. Mm. Mm. Ну ладно. А я думал, опять какие-нибудь сигналы пойдут.